Добрый день! С вами снова интернет-магазин «Водолей» и снова с вами технический обзор насосного оборудования. Сегодня у нас насосы «Водолей» Украина, Харьков. У нас представлено два насоса. Насос «БЦПЭ-0525» и «БЦПЭУ-0525». А большинство потребителей задаются вопросом в чем же отличие между БЦПЭ и БЦПЭУ насосы в принципе сами по себе одинаковые, отличаются одной единственной вещью, это выводом кабеля у насоса БЦПУ кабель выведен через напорную часть у насоса БЦПЭ кабель проходит параллельно напорной части и занимает примерно 1 см поэтому диаметр тонкого 95 мм диаметр широкого 105 мм по паспорту Минимальный диаметр скважины, в которую может быть погружен насос БЦПУ, скважина внутренним диаметром 100 мм. Широкие водолеи подходят для скважин внутренним диаметром от 110 мм и более. Насос стандартно комплектуется кабелем, необходимым для монтажа. Кабель, длина этого кабеля сопоставима модели. То есть, если в данном случае у нас модель 25-е, БЦП и БЦПУ-25, то и здесь 25 метров кабеля до конденсаторной коробки. Конденсаторная коробка хранит в себе непосредственно пусковой конденсатор, и от него еще идет примерно метр 80 кабеля, для того, чтобы вы могли включить уже сразу насос в розетку и запустить в действие. Помимо стандартного кабеля, они комплектуются, комплектуются нейлоновым шнуром, который позволяет подвесить насос за специальные проушины, которые здесь есть и на одном и на втором насосе, и установить его на необходимую глубину. Часто потребитель задает вопрос, можно ли устанавливать насосы водолей в колодец. Точнее, они считают, что нужно и уже давным-давно это делают. Последняя редакция технического паспорта на изделие указано, что для монтажа насоса в скважине или колодца с большим диаметром необходим кожух охлаждения. То есть это все ведущие производители насосов уже к этому давно пришли и требуют обязательно наличия кожух охлаждения, а водолей наконец-то тоже пришел к этому выводу потому что должного охлаждения двигателя, пусть он даже находится в воде, не происходит. При нахождении насоса в колодце вода заходит непосредственно по наикратчайшему пути и попадает сразу непосредственно на порную часть и выходит наверх. В скважине же она подходит, проходит снизу, вдоль двигателя снимает тепло, забирается насосом и подается наверх. Кожух охлаждения из себя представляет цилиндр, который надет на насос, верхняя часть его заглушена. И, опять же, единственным путем для воды является прохождение вдоль двигателя, снятие тепла и охлаждение тем самым насосом. Вопросы еще поступают, какие защиты встроены в сам насос. Кроме теплового реле, качественного немецкого в насосе, больше никаких защит нету. Защиты по сухому ходу очень насосу нужна как и любому другому, так как он самостоятельно этого не видит. И для того, чтобы сохранить и максимально увеличить срок службы насоса, мы вам настоятельно рекомендуем воспользоваться реле низкого давления, или так называемого реле сухого хода, которое выключит насос при падении давления в системе водоснабжения. Но оно единственно актуально в том случае, если у вас именно собрана автономная система водоснабжения на базе, системы контроля давления. То есть, если вы просто включаете насос в розетку и поднимаете воду на поверхность, реле низкого давления вам не поможет, так как оно не будет работать. Гарантия на насосы водолей составляет 18 месяцев. Срок службы производителем устанавливается не менее 6000 моточасов, то есть порядка 6 лет. Естественно, в каждом индивидуальном случае срок службы насоса водолей будет индивидуальный в зависимости от ее темпов интенсивности использования данного насоса. С вами был интернет-магазин Водолей. Задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии. Всего доброго!